Добрый день, Армис Эздар, Миндюх, меня зовут Арман Румхамбетов, как меня назвать -то? общественный деятель, просветитель, телеведущий, сам себя я называю пропагандистом культуры Великой Степи, Сегодня мы беседуем с Максимом Циденовым, представителем Калмыкии. Я думаю, он сам себя назовет, как он хочет. Максим? Меня зовут Максим, фамилия моя Циденов, и я калмык. Ну, наверное... Все. Угу. Хорошо. Ну, мы рады в любом случае любому калмыки, калмыку без титулов, без званий. Там, да, будем угу. да, просто распаривать. Ну, я наслышал лично о Максиме. Очень много видел его видео в YouTube. Человек очень активный, болеет за судьбу своего народа, разбирается в истории и готов и открыт к диалогу, контакту с другими кочевниками, в первую очередь, с казахами. Поэтому ну, я давно хотел пообщаться, с удовольствием поговорим. Я думаю, если Максим не против будет, обсудим три главные темы, волнующие всех нас. Это, во-первых, ну... Общее у наших народов, наши исторические судьбы, так скажем, да, в том числе, откуда берутся вот эти негативные да, влияния, откуда появляется сетевая, в основном, вражда, потому что в я не слуга между казахами и калмыками. Второе, что очень интересует, это текущая в целом ситуация. Наших народов касающихся, всех кочевников Великой Степи. То есть понять, где мы находимся, что происходит вообще. А происходит ну, что-то очень важное, это мы все понимаем. И третий вопрос, хотелось бы обсудить вообще, что делать, да, соответственно. Как нам дальше жить? Поэтому хотел бы спросить в первую очередь у Максима. вот У тебя какой опыт вообще общения с казахами? Что ты заметил общего или какие-то различия? Давай ну, порассуждаем на тему. Будем э, исходить из э, моего последнего общения с, э, с блогером. Я вот знаком с одним из блогеров. Э, интересный парень. Э, честно, забыл, как его зовут. Диас. Диас. Диас. Диас, да. Он как-то мне написал, говорит, давай поговорим. И, в общем, мы провели интересную беседу. Но я вообще не любитель разговаривать на такие темы, ну, когда задевает там что-то историческое, потому что а, я не профессионал в этом деле, и для себя историю я познаю, а, чтобы иметь фундамент, а, то есть получить тот необходимый фундамент, те необходимые знания, а, опору, если хотите так сказать, да, для дальнейших моих действий. То есть я всегда себя сравниваю, например, с теми великими, да, нашими, и чаще всего там да, общими потом предками. Они были такие, они поступали так, они сделали так, было время другое, было там так-так-так. То есть меня интересуют именно вот эти вот аспекты человеческие, которые у нас сегодня в Калмыках ассимилированы. Мы из-за большого влияния старшего брата на нас, да, очень сильно ассимилировались, потеряли свои традиционные моменты и вот, вот такие вот вещи. И я для себя решил, что нет человека нет у человека будущего без прошлого. И начал ковырять, начал узнавать, начал, ну вот я же говорю, для того, чтобы создать для себя базу на основе которой я могу идти вперед, не обращая внимания ни на что. То есть, зная, что за мной э, когда-то были люди намного сильнее нас, а судя по общей теории развития, каждое поколение должно быть лучше предыдущего. Также каждое поколение лучше предыдущего. Тогда идет развитие. А у нас получилось, что, э, может быть, в прогрессивном плане мы выросли, но в духовном плане мы утеряли, мы стали меньше, все больше и больше соседних э, народов говорят о калмыках, калмыков мельчал, хотя, например, э, даже о наших дедах такой не, не могли позволить себе, ну, ни один сосед вокруг У нас, там, вокруг нас одни сосед кавказцы, и вот э, сегодня вот даже говорят так. Ну, я считаю, что это вот как раз таки связано с потерей именно духовные составляющие. Мы а, стали забывать, какими большими родами мы жили. И когда вот я, например, сегодня должен был представиться правильно, ну, и, вы знаете, я ищу сейчас свой род, я должен правильно вам представиться, какого я рода, там, так, так, так, так, так. И пока я вот все это скажу и скажу, чей я сын, представляете, сколько человек становится за моей спиной, и как я могу их подвести там, да, в дальнейшей жизни. Шагнуть влево или вправо. Я подставляю огромное количество людей, которые были до меня, сделали определенные вещи, чтобы появился наш свет, я. И вот как-то вот так я делаю, ну, в смысле, для этого я узнаю историю. Вот. И поэтому, если буду немного путаться в именах или. В датах, я прошу, там не обращать внимания. Ну, зрителям сразу обращать внимание. Не обращать внимания, это вы там сразу не хейтите меня. Просто мне была всегда важна более суть передачи, вот именно даже с тех же столкновений. Почему, для чего, из-за чего вот, как это вышло из этого момента? Потому что сегодня уже время не то, совершенно не то. И военные там твое мужество. Оно не всегда нужно, на самом деле. И, э, можно так сказать, было время, когда сильные были наверху. И поэтому, конечно, сильные именно физически, там, да, они были наверху. И вот момент мы упустили, прогрессивную часть забыли, и вот, вот как-то мы сейчас сегодня внизу. И сегодня нужно быть сильным в других э, областях. То есть, э, когда в наших народах, я, опять же, может быть, повторюсь, когда в наших народах появится а, такой человек, как Илон Маск, у которого нет ограничений. Вот он, да, наверное, как, как вот я, наверное, могу сказать, а, неонамат, он прям, пусть он, да, там, крови в нем нету, а, кочевой, но для него нет ограничений. И планета на сегодняшний день для него не зона его мыслей, не зона его действий, не зона его, действия, не зона его компетенции, я не знаю. Вот когда в нашем народе появится такой человек, я буду говорить, что вот мы начинаем движение друзья. Ну, а пока, пока вот, пока, пока есть. Ну, я чувствую, ты рассказал уже все, что мы обозначили, все темы, которые мы... Ну, все-таки, мне очень понравился вот этот подход твой что историческое больше именно в человеческом плане для тебя важно. Это очень правильная позиция. Почему? Потому что в любом случае, как бы мы ни изучали историю, мы, во-первых, не академики, вот здесь с тобой да, сидим. Мы никогда не будем разбираться в тонкостях там, каждой битвы, каждого похода, имена, даты. Это все равно не сохранится у нас в уме. Это не важно Важна другая составляющая именно человеческая почему потому что человечность казахи говорят адам гершлек это высшая духовная ценность кочевников то есть в любом случае ты реализуешь через свой принцип сейчас древний устой наших предков mm -hmm. Поэтому я это очень приветствую И именно с точки зрения человеческой вот хорошо не будем закапываться в историю Хотя я могу это прокомментировать, да, но все-таки попробуй вспомнить: все-таки контакты с казахами же были. Вот ну, человеческий. Да, вот человеческом... ну, я говорю, вот самый яркий пример наших э, контактов у нас практически везде, во всех родах, есть род Хазгут. Хазгут это, ну, как бы казахи, да, на калмыцком языке. То есть. Uh, есть легенда, где казахи когда-то уходили и uh, начали, вот uh, с этими людьми, их приняли в рот, и они женились на этих девочках, остались, и вот от них уже большое-большое количество uh, людей родилось, они дали большой калмыцкий род, который называется казахи, понимаете, то есть я, например, сегодня люди, uh, и вот это, наверное, мое мнение, uh, мы сегодня смотрим на наши проблемы э, с точки зрения сегодняшней границы, с точки зрения границы Казахстана и Калмыкии, а в те времена была одна большая степь, и я не думаю, что кто-то говорил, вот просто был рот, да, и там какие-то там у него, я не думаю, что, да, у них возникали вопросы, там, возникали там столкновения на, этом, на этой почве, но я имею в виду до появления границы мы начали уже э, амбиции перевешивать, да, какие-то материальные вещи на себя накладывать. Не просто обитать, как вот и э, наши религии говорят, нужно просто жить в гармонии с природой. А мы начали выходить за пределы нашей системы, начали бороться, говорить, там, э, проявлять больше внимания своему эгоизму, я так думаю. Из-за этого начали появляться границы. А вот, пожалуйста, я же говорю, э, в отношении к казахам, у вас есть такое как вы, выражение, как нагаши, да? Нагаши – это родственники по маме, да? И считают, что калмыки нагаши, также. Однозначно. Если я не ошибаюсь, один из великих сынов вашего народа аблайхан был женат на калмычке, был сыном калмычки, вот так, да? И он не один. Там целая прияда ну, ханов, батыров. Я к да. тому, что в смысле, вот, значимая фигура, и э, это говорит же о, ну, вот, о, о, о, о, о очень тесном растре. Ну, в смысле, э, возможно, в дальнейшем, вот я, например, считаю на сегодняшний день, что калмыки приняли буддизм э, все-таки из-за того, что вот у нас не было прямой ветки чингизидов, и для, организова... для организации государственности на основе определенной вещи, да, сильной, которая могла объединить, это стала религия буддизма. И поэтому Далай-лама уже там, там, и вот, вот из-за этого. Есть, а наши вот, например, современные праздники, которые вот, связаны с буддизмом, они все же, это все наши языческие праздники. Просто, я так понимаю, буддизм, плавно, плавно переплелся с нашими языческими праздниками. То есть настолько народ был силен, что приняв чужую религию, мы э, не потеряли свое, а вшили в религию э, все вот эти вот традиционные моменты. Получается, э, люди роднились и объединяло их не религиозный аспект, а вот традиционные бытовые вот Кочевые народы жили, кочевые и были. Ну, чаще всего вместе, где-то что-то ругались. Но это как в одной большой семье, у нас же большие семьи, а тысячи человек. Вот мы же можем два брата ругаться. Мы можем 10 лет не разговаривать с друг другом, а потом прийти, обняться на свадьбе унуков, да? И все, и дальше опять снова всю жизнь. Это примерно вот, я вот воспринимаю примерно вот так. То есть, да, ну, в, в масштабах народа. Когда-то жили вместе поругались, разошлись, снова сходились, пере, перенимали у друг друга культуру. Кто-то жил севернее, получался там за счет там, морозов немножко крепче, кто-то южнее, за счет жары был немножко эмоциональнее. Ну вот как-то вот так вот. И за счет вот этих вот процессов мы вот и сегодня существуем такие, как, какие мы есть. Ну мне очень понравилось, Максим, как ты привел проблему границ. Границы нас как бы разделили, и это прямо противоречит, кстати, мировоззрению кочевников, которые ну, не знали границ, да, какая граница, ты на коня сел и ускакал уже на другом конце континента. Но вот проблема в том, что получается так, что границы провели не только на картах, а границы провели у нас в головах. И когда, скажем, сюда пришла Россия, она пришла, воспользовавшись падением джунгарского ханства, которое было разгромлено, мы знаем, да, манчи, манчурами во главе Китая. Они пришли сюда, и по старой, вот еще до того было заложен этот принцип колонизации, и он продолжается по сей день, мы видим, в Карабах вошли миротворцы да? <свят> эти ребята он всегда называют себя спасателями спасителями и э, насаживает свою имперскую волю то есть они пришли сюда и сказали так ребята вообще-то мы вас спасли от джунгар <свят> хотя ни одного факта нет участия там русского солдата на стороне казахов в этих войнах да?" И они начали эту тему раздувать, а потом советская власть пришла и эту тему прямо вот усиленно начала обдалбливать. Стали появляться фильмы. Это я объясняю калмыкам, что mm -hmm. вы знали, что народ, почему вот казахи вот, вот так враждебно иногда у вас там комментируют, то все. Это не потому, что они вас ненавидят. Просто потому, что еще со времен Российской империи возникла эта идеологема, это не факт исторически что Россия нас спасла, а враги, на самом деле джунгары. Соответственно, Советский Союз подхватил эту пропаганду. И затем вообще произошла глупейшая вещь, я считаю. Когда Казахи мы, вот, Казахстан получил независимость, и внезапно ну, нужна же своя какая-то вот своя идеология нужна. Да? А для идеологии что нужен? Нужен враг. Вот, вот, вот кого выбрать врагом, да? Там узбеки, здесь кыргызы, здесь Россия. Ну, естественно, мы <св Focus> не могли назвать Россию врагом, да? <свеч> по понятным причинам, да? <свеч> Китай, ну, естественно, еще такая же громада. А узбеки, ну, как бы обидятся, да? Кыргызы обидятся. А, джунгары! <свеч> <свеч> так, то есть, эти ребята не пришлют ноту протеста, да? не напишут там гневных писем, а где джунгары? Ну их нет. Все, давайте джунгары враги. И понеслось, понимаете? Вот каждый день там лепят, лепят что-то, там джунгары тот, джунгары все, книги, фильмы, конференции, там, там казахский народ выжил при там, этом, оккупация, геноцид, вот такое все. То есть от небольшого ума, во-первых. Во-вторых, от отсутствия реальных исторических знаний, и в то же время от необходимости того, что какой-то какой -то патриотизм надо развивать, да, они просто взяли старые советские кальки и начали штамповать. Поймите правильно, народ ни при чем. Когда тебе с детства, вот представьте, 30 лет, уже вот 30 лет ребятам, которые родились после независимости. И он уже взрослый состоявшийся человек, и он с детства только слышит про джунгар. Да. Понимаете? Поэтому народ здесь ни при чем. Мы разъясняем людям здесь, казахам, да? нет такого, что там это враги. Совсем не так было. И роднились, и женились. Да, воевали. А с кем не воевали? Да. Со всеми. Да. Поэтому вот это проблема абсолютно внешняя, абсолютно искусственная. И вот то, то, что сказал, границу провели там на карте. Границу в голове у нас провели. И поэтому, если мы э, реально считаемся умными людьми, э, хотим разобраться в истории, нам нужно все больше больше изучать, изучать и посмотреть с той стороны. То есть не только вот то, что нам вот кино показали, или вот фильмы, книги, но пойти вот пообщаться с Камыком, диаз, да, вот который тебе... На тебя нет. вышел, вы пообщались, отличная беседа. Ну, нет. почему нет? Вот я со своей стороны хочу, если позволишь, добавить в плане человеческого, да? Когда я оказался в листе в первый раз на ойрат Тумен приехал, снимал программу там в первый раз. И я просто взгляд со стороны могу привести. Со мной был оператор, русский парень, далекий от наших всех этих делишек, и когда мы вернулись уже после съемок в Асстану, его спрашивают наши ребята, там, продюсеры, они казахи. Типа, Ну как, как там, как, кто, кто, как, как они, калмыки? Всем же интересно, я как бы влогового врага, понимаете, приехал. У него спрашивают: он говорит: Да говорит, те же казахи, только именно русские. Он не увидел никакой разницы. Понимаете? Вот, вот этот момент, и что меня поразило еще больше всего, среди прочего, то, что там гостеприимство, то же самое, то, что вот и пошутить, да, поприкалываться, да, это запросто наше, и то, что вот простые в общении открытые, и, но если там перейдешь какую-то грань, не дай бог порвут, да, вот это все общее наше, это понятно, это все в принципе можно вот, в книгах почитать там или через общение постигается. Но э, в какой-то момент ко мне там привели, познакомили меня с э, тремя уйратами uh -huh. из Синьцзяня. Это из Китая ребята, которые у вас там учатся э, языку что-то такое. Uh -huh. Ходят втроем, значит, говорит, ну вот познакомься, это уйрат из э, Синьцзяня. Ну я по привычке -то... а я говорю, а на каком языке с ними разговаривать? Я по китайски не знаю. И один мне говорит, mm. ахай, ты вернешься, mm. Представляешь, они чистейшие казахские, да, все втроем. Не просто вот знают язык, да, я могу выучить несколько слов по-калмыцки, буду выпендриваться, но они знают всякие нюансы, понимаешь, которые вот, mm. вот то, человек да? в среде, даже шуточки всякие, понимаешь. Я такое наслаждение получила от общения. И в этот момент я понял, не было вообще никаких проблем в общении. Тот же Аблайхан, да, зафиксировано. он писал письма на уйратском языке. Да, конечно. Если надо было, казахи говорили на уйратском, уйраты говорили на казахском. Никаких проблем не было. Границы. Это, это вот, вот как если сегодня можно там э, сравнить. У нас, например, есть районы, где, вот Лаганский район, там очень большое количество казахов. Живет, ничего там, их не отличить от калмыков, живут там, и все нормально. Я думаю, это было заметно, когда был перелом. Я-то канал уже веду довольно-таки долго. В интернете сижу, и какое-то время под моим видео всегда появлялись ники с такими именами, как ты, там, Арманы, Жарганы, Жаргалы, ну вот Арманы там, да. И э, они писали всякие разные нехорошие вещи, да? и потом в какой-то прям вот определенный момент, я вот, не знаю, ну года, наверное, три назад, комментарии диаметрально изменились. То есть люди, прям, я увидел, что люди действительно впервые видят вообще то и они удивляются, э, насколько мы все схожи. Насколько наши проходят праздники так же, как и ваши. Там, да, как одинаковые все люди сидят, вот, даже современные, вроде в разных местах живем. Да? Вот Какие-то такие вещи. И потом я начал думать, почему это так, да, для себя решать. Ковырялся, ковырялся. И увидел, что в сети начало появляться все больше информации, которая ближе... ну Я не хочу говорить к истине. Да? Но, по крайней мере, к тому, что я знаю и считаю, что это пока, например, для себя я не привел каких-то определенных там, противоречий, пока я считаю, что это правда. Я же не глупый человек, я не упираюсь, как дурак, в роб все, и вот это вот мое, и все. Нет, пока я считаю, что вот так, противоречий не нашел, но пока вот так вот. Но эту линию, если продолжать, то здесь, вот на том месте, где я сижу сейчас, была э, тоже частично Джунгария, старший жуц наш, некоторое mm -hmm. время входил в состав империи э, Джунгарской, и нормально как бы себя чувствовал. Здесь очень много топонимов, да, уйратских, Гурулдаи, Каскелен, да, mm -hmm. кстати, Каскелен вообще интересно. Этого парня звали Гелен, mm -hmm. именем Батыра назвали э, поселок. Его звали Гелен, но почему-то было прозвище Хаск Гелен. Хаск ну, – это казах, да? Ну, то может есть, быть, казах Гелен. Или казах был, или некоторые говорят, мать у него была казашка. Ну, то есть, вот это переклетение, да, чувствуете? Как? Uh -huh. И Балхаш, священное озеро для уйратов, я знаю, uh -huh. которое мы почему-то сохранили, уйратское название. Храмов сколько здесь? вот Семипалатинск, это семь палат, это да. храмовый комплекс буддийский. Даже мой интересный был момент, я выкладывал в сети, просто ехали по степи, искали место там для ритуала провести. Смотрим, стоит камень, как будто вот ну, погребальный, да, ставят же. Хулатас называется по-казахски. И стоит на вершине кургана, ну странно. То есть это не кладбище какое-то, а где-то в степи, на вершине кургана стоит э, камень. Мы останавливаемся, посмотреть, подходим, читаем. На нем написано «Аюка хан». Представляешь? Mm -hmm. Вы даже какой Аюка? Откуда? Аюка же это там, по Волжии, а он здесь что? И, и внизу подпись по-казахски «Урпахтардан», то есть от потомков. Mm -hmm. То есть, погодите, какой это Аюка хан? Mm -hmm. Предполагаемо, что он здесь похоронен, и какие-то потомки, судя по всему, недавно поставлен камень. Угу. И получается, приехали, поставили этот камень недавно, понимаете? То есть где-то живут потом, казахи, которые считаются потомками Аюки Хана, калмыцкого или джунгарского, приехали, поставили этот камень угу. до такой степени мои вот хейтеры особенно. Говорят, слушай, ты, говорит, сам сделал этот камень. То есть не делать нечего, да, вот я сейчас пойду, закажу камень, да, чтобы просто заселфиться. То есть они мне не верят, что такое возможно. Я сам не верю, что я наткнулся в И я жажду найти этих людей, если они увидят это видео. Надеюсь, они на меня выйдут. То есть переплетений очень много. У меня, скажем, вот ты привел, пример род Хаск. Да, есть. Угу. У нас в составе рода аргынов, это самый, я считаю, интеллектуальный род, кстати, Диас, который вот на тебя вышел, он аргын, угу. в составе аргынов есть род сарук который состоит из многих представителей других народов, то есть при Аблайхане различного рода дипломаты, гости, ну, Всяческим странным образом оказавшихся там людей из других народов, не казачьих, uh -huh. остались там и вошли в состав рода Аргын. Uh -huh. И внутри вот этого Сару-Кыргыз есть три подразделения с подозрительными именами. Uh -huh. Бике, Чижи, uh -huh. Бике, Чижи, Бике, uh Чижи -huh. и Санамур. Uh -huh. Ну, ясно, да, калмыцкие имена, джунгарские, уйратские и эти ребята, они вот, они казахи, они вот в составе м, рода Аргына, и от, одна представительство это, этого рода вышла замуж, там, за моего друга недавно, родила ему калмычонка. <сил outro> То есть это продолжается, понимаете? Ну, да. так что, ну, я не знаю, есть ли у вас такая поговорка, но мне кто-то говорил, что есть. В Казахстане говорят, если хочешь. Сына красавца, возьми жену киргизскую. Хочешь сына батыра, возьми жену калмычку. Вот сейчас обиделись крылызы. Ну, красавцы. все плохо. Узбечку. Если красавцев, то узбечку. Сегодня у нас очень такая интересная политическая обстановка, То есть, казалось бы, ребята, воины, давайте, нужно подниматься. Но это не то время. Калмыки э, от того и нас всего 180 тысяч, что мы всегда не молчали. Всегда поднимались, и всегда говорили, вот что делать. И сегодня у нас 180 тысяч. При том, что было очень большое количество людей. И, к сожалению, вот так. И, и я, например, сегодня считаю, что сегодня не то время, чтобы там, да, рвать шашку, резать голову. Сегодня нужно работать головой. И как мы раньше просили у неба, ума и здоровье. Больше ничего не надо, остальное все сами возьмем. Да? Mm -hmm. <связываем> ну, вот как-то так. Ну, это я опережаю, наверное, на тот вопрос, что делать. То есть... Да, ну нет, скорее, второй вопрос это о текущем второй <связываем> вопрос о текущем положении. Но прежде чем перейдем к нему, можно я прокомментирую твое мнение насчет того, что вот познать себя там и так далее. Я абсолютно. Согласен с этим? Даже вот э, есть такая притча, да, э, приходит к учителю, к монаху, да, его ученик и говорит, э, э, учитель говорит, я решил отказаться от денег. Тут он говорит, дурак, говорит, у тебя их никогда не было. То есть, прежде чем отказаться от денег, ну ты сначала их заработай, да? Ну, что-то вроде этого. То есть, нужно постичь себя, надо усилить себя, постичь, развить и так далее. Абсолютно согласен. с этим. И мы этим тоже занимаемся. День казахской национальной одежды, например, вот моя группа, по крайней мере, вела, ну и другие там по мелочам. То есть, каждый из нас должен непременно заниматься своим народом, потому что это есть, Наша непосредственная родина, наши родители. Это мы, по крайней мере, на протяжении последних там, 500 лет. Правильно? Мы, мы, мы казахи. Mm -hmm. Можно я тебе вот такую личную вещь скажу? Я никогда это не говорил публично. У меня мама с Астрахани. Она mm -hmm. ушла уже из жизни. И с детства она нам пекла баурсаки странной формы. Баурсаки, да, у нас баурсаки. Я больше нигде не видел этих баурсаков, кроме как у моей мамы. Они, знаешь, такие спиралью закрученные. Uh -huh. Понимаешь, о чем я, да? И представляешь, я уже похоронил маму, я а, через пару лет оказался в Элисте. И приезжаю в обычный столовой, и вижу мамины баурсаки. Uh -huh. Понимаешь? Представляешь мои чувства? Но более того, в тот же практически вечер я приехал на встречу у вас <coughs> у меня в шахматном городке есть юрта стоит. Mm -hmm. И там в юрте была встреча, мы писали интервью. И я захожу и вообще обомлел. Там э, на площадном месте стоит сундук. И сундук э, точно такой, какой у меня был в детстве. Вот Точно yeah. такой, я специально облазил его, искал различия, даже казалось, царапины там такие же, представляешь? Я даже сфотографировал и братьям отправляю, не тут же, и они там тоже растрогались, чувствовались. То есть мы все детство его облазили, понимаешь, каждый миллиметр знали. И э, это вот личные мои примеры. А пример, если из э, процесса возрождения нашего на, народа, например, а, нас же тоже разграбили, например, музыкальную культуру казахстанскую. Mm -hmm. Оставили нам одну дамбру, дали ей грушевидную форму. <laughs> типа, по ГОСТу теперь вот так. А все, э, большинство музыкальных инструментов просто уничтожили в советское время. И в 70-е годы был такой у нас искусствовед, музыковед Сарбаев. Mm -hmm. Он начал возрождать музыкальные инструменты. Ну и как он это делал? Он да, натык, натыкался в описании, что были такие инструменты. Но он ехал к соседям, к тувинцам, к шорцам, к хакасам, mm -hmm. и по описаниям видел, вот у них сохранился, и он брал оттуда и восстанавливал. И mm -hmm. теперь у нас есть, например, житеген, да, вот она как арфа вот так играет, потрясающие, mm -hmm. Лирические мотивы. А, то есть получается так, что Сколько ты не развивай себя, это нужно однозначно. Развиваешь, укрепляешь, да, я ковык, да, я коза. Но не понимая и не постигая друг друга, мы не сможем до конца возродиться, понимаешь? То есть то, что утеряно, что у нас я отняли, что сегодняшний... мы всегда можем... Что? Я говорю, как раз таки сегодняшнее время нам говорит, что а, где-то чего-то осталось, видишь, у нас. А что-то осталось у вас. И вот, например, ваш музыка, музыкальный мастер поехал, и у тех народов чуть-чуть раззал. И мы, также, обращаясь в ваши архивы, разговаривая со старшим поколением казах казахов, узнаем о наших, что они думали, что говорили, какие общения, роды, общие связи. Поэтому не без этого, конечно, не без этого. Вот это получается как две ноги, понимаешь? Одна нога – это вот я, я сам, я калмык. И вторая – это вот рядом есть казахи, там, тувинцы, там и так далее. То есть и для головы, этого и да. нужно объединение кочевников, чтобы возрождение немыслимо без единства. Единство немыслимо без возрождения. Это как бы вот угу. связанные вещи. Но все-таки перейдем, ты, как всегда, опередил, Человек, смотрящий в будущее. Давай перейдем к следующей теме. Это текущее состояние дел. Как дела у калмыцкого народа? Мы наблюдаем в Казахстане. В принципе, всякие перипетии были у вас в прошлом году. Был возмущен калмыцкий народ, когда посадили этого бандита из Донбасса. И народ встал. Я помню вот этот возглас. Это наш город. То есть, ну, вот эта гордость э, начала просыпаться. Вот эта песня была замечательная, написана и исполнена калмычками разных стран. Э, как mm -hmm. сейчас ситуация? Как бы ты ее обрисовал? Что происходит в Калмыкии? Ну, вот, ну, смотрите, немножко к песне. Песня была чуть-чуть раньше, была э, на год вообще всех событий. Но я всегда считаю так. Мы, э, мы же... Ну как, язычники. И верим, если не суждено, не случится. А если что-то будет, оно будет. И вот эта песня, она как раз легла, она, она передала, получается, да? боль народа, страдания народом. Если вы, вы можете перевести ее, да? есть субтитры на русском языке, вы можете понять ее о чем, о чем примерно поется там. Да? То есть мы поем о том, что Хватит уже между собой ругаться, даже между собой, да? То есть, э, какой-то тоже вот э, э, из-за вот, наследия советского времени э, было внедрено между нами в Усизом, и мы вот начинаем делиться, вот ты отсюда, вот, ты такой, а те, кто оттуда, они такие, это вот типа вот как вот с первого, с младшего джуза там они все дураки, а со старшего джуза они все там все хитрые. А средний джус они вообще там такие. Ну, я не говорю, что я знаю, что Ну, примерно так. То есть у нас есть вот, там, труды такие, дуры всякие. То есть это опять же советское наследие. Поэтому пришло такое время. Я считаю, что оно само по себе. И наличие того же самого трапезникова да, на сегодняшний раз, спустя два года, я понимаю, что если... Не пришел бы он, как вот э, нурсултан у вас был, 20 там с лишним много лет, да? Очень долгое время. И э, он настолько сел, да, крепко, и что многие там люди, ну, мне так кажется, что многие люди не понимали, к чему он там ведет, а куда он ведет, да? Э, я уверен, что не будет такого человека, как ну, нурсултан Казахстан рванул бы чуть-чуть быстрее из-за близости с таким мощным соседом, вы бы могли бы с ним рядом идти, но Нур-Султан выбрал э, идти рядом с Россией и шел он очень мильно. Ну, это личное мое мнение. И я к тому, что в смысле э, и у нас был такой человек, и они на смену приходили, немножко хитрые, где-то умели управлять, и люди спали они не обращали внимания, если какие-то оджиги возгорались, этого не было заметно, Это очень быстро потушили, локально тушили или там давили кого-то людей, этого не было заметно. Но вот как раз таки с появлением трапезников вот, очень, очень большое количество людей возмутилось, как так, мы же не дураки, да мы не овцы, чтобы э, нам ставить э, козла, чтобы он нас водил, правильно? Опять же, потом поехали дальше. Все вот эти вот решения, сегодня интернет, все это все видно, все это быстро разлетается. И все решения, которые были приняты а, тем правительством, которое было назначено, наверное, да, все эти вещи, они людей сбодоражили. И вот на сегодняшний день, я не говорю, что все, но очень большое количество людей у нас в Калмыке просыпается и начинает думать. А это, наверное, самое важное, самое главное. То, что, ну, по крайней мере, я хочу. Я хочу, чтобы люди начали думать. Даже не больше да, перестали там бояться, да, ничего страшного, пусть боятся, но думают. И вот там, думают, что говорят им. Начинают сравнивать, анализировать, потому что... Ну, также за веру, за чисто монету тоже ничего не забрать. Вот они вот, вот так делают, и все, вот так делают, и все. И сегодня для себя, опять же, видите, решил выбрать такое направление, где я могу показывать те вещи, о которых, например, государственная пропаганда молчит. На сегодняшний день в Калмыкии, ну, это, наверное, там слишком громко будет сказано, но из таких более раскрученных каналов, там, где больше людей на меня смотрят, то на сегодняшний день, говорящих о проблемах современного общества, канал наверное в Калмыкии один. Ну, вот так. Вот. Я думаю, Ну, так что... какие проблемы? Что происходит? Я знаю, что половина Калмыкии тусуется в Москве. Да? Ну, проблемы... Экономические... Э, ну, смотрите, просто тут видите, проблемы не начались вчера, и они даже не начались Советского Союза. Они начались, когда мы проиграли войну трех империй. Но это я так думаю. Когда были три большие империи, и вот по общему сговору России и Китая, ну и Маньчжуров, да, мы проиграли тогда. И с этого момента мы превратились в такую, может быть, я оскорблю многих калмыков, или еще что-то. Но мы превратились, вот как чеченцы сегодня у Путина, так и мы были все время у России. Мы стали наемниками. То есть нас осталось настолько здесь мало, чтобы мы могли диктовать свои условия, но настолько много, чтобы с нами считались. И мы просто делали то, что умели. А умели мы воевать. И на протяжении всей истории мы просто воевали здесь. И ложили своих сынов, дочерей, внуков за то, за то, что, не знаю, вот к чему мы пришли. Сегодня мы 84-й регион из 85 регионов. Потому что 85-й тыла. И это не просто так тоже. То есть это два, два имперских народа в составе России э, находятся в наиплачайшем состоянии. То есть э, люди доводятся до такого состояния, чтобы не было времени думать, а кто он, а что он, а право ли ему он имеет какое-то. Он просто находился в постоянном поиске э, жилья, еды, денег. И, вот, например, такая Политика, я так думаю, я не знаю, либо это политика, но уже, например, спустя время, я анализирую все время, которое происходило с моим народом, уничтожение языка планомерно. Сто лет назад там, язык запретили преподавать на родном языке предметы. И вот что, во что это выделилось? Да? Война гражданская, большая часть моего народа осталось царем верно не предавала и знаете что случилось тогда с ним ссылка тех кто остался здесь кого, да, кого не зарезали красные коммунисты выслали прямо откажем геноцид получается так да геноцид вот с 1771 года как только мы калмыки разорвались на два народа, с этого момента мы перестали принадлежать себе. И приходили люди, которые были как будто бы свои, но выполняли политику оккупантов. И на сегодняшний день мы в таком состоянии. Поэтому, возможно, молодежь сегодня э, умеет думать, умеет э, искать информацию. И поэтому случились вот э, те события, о которых мы говорим. То есть на этом мы не заканчиваем. 29 активистами, 29 мая объявлен э, Чугун Это съезд, э, это как у вас, ну, как, ну чулган, знаете, да? чулган, чулган. Э, съезд э, эрад халмыцкого народа. Э, куда приедут, куда мы приглашаем самых активных, ярких, не только политиков, то есть да, музыкантов, врачей, педагогов, тех людей, кто имеет вес в народе. Где мы будем, и будем говорить на три темы, ну, уже хорош. Уже хватит ждать кого-то, нужно брать все в свои руки, как и раньше, решать проблемы, сообщать. То есть у нас никогда не было там, лидера, хана которого супер там, да, у качельников нету же хана, который за всех все решает. Такого не было. На общем кругу выбирался лучший из равных. Также И мы вместе были, вместе вот тусовались. Вот примерно вот так же вот, к этому мы идем. На сегодняшний момент вот все вот к этому шло. Вот эти два года вылились вот в эту конференцию, которая будет 29 мая -го этого года. Mm -hmm. Я думаю, что на ней мы очень много решим, потому что приглашаются практически все калмыки, не только которые проживают на территории Калмыкии. Мы приглашаем и калмыков, которые постоянно проживают на территории там, да, других стран. И нужно решать наши общие вопросы. Mm -hmm. Так вот. Из всех айрат э, по всему миру, э, э, как их называется, атрибуты государственности есть только у нас. И поэтому я говорю, сегодня мне очень важно защитить Калмыкию как государство. Российская Федерация это есть еще государство в государстве, и вот эти вот атрибуты нужно сохранить. То есть э, айраты раскиданы по всему миру. Но они все в составе чего? У них нету отдельно отдельной земли, да? А у нас есть. И вот мы бы хотели ее сохранить. И вот об этом сегодня мы, ну, все наши мысли наверное. Хорошо. Прежде чем говорить, что делать, я в двух словах тоже нашу ситуацию обрисую. Угу. Может быть, я не буду ходить так далеко, как ты сказал, да? Все-таки этот молох имперский. Нас начал подавлять не так давно относительно. И хотя э, русские трубят о присоединении Казахстана к России с 1730 года, но на самом деле э, реально э, это произошло где-то в середине 19 века. 19 да. Русские оказались впервые здесь, э, вот, в семиречи, да, дошли. До этого были просто отношения какие-то там. При этом набеги казачьи продолжали делать, да, и так далее. Значит, при Российской империи они очень медленно, неуверенно не делали шаги по подавлению. Тем не менее, в итоге это вылилось в восстание 1916 года, в курсе, наверное, да. Вся Средняя Азия здесь полыхала. Угу. И об этом тоже стараются не говорить, но это был первый геноцид. По статистике, там половина хозяйств было просто уничтожена, вырезана. Да, в 20-е годы э, и 30-е годы был так называемый аршавшивык, э, геноцид э, Голодомор, еще такое слово было. Тоже mm -hmm. половина казахов было просто брошено на голодную смерть в степи, весь скот был отобран. Mm -hmm. У нас тоже и самое. После этого было... Вот, вот, методы одни и те же, и, кстати, этими же методами американцы уничтожали индейцев. Да, да индейцев да. да. а После этого культурное подавление, после которого, ну, половина казахов сейчас не знает языка. Я сам русскоязычный казах, я 28 лет только начал изучать язык самостоятельно. Сейчас говорю сносно, но литературный язык это еще постигать и постигать у нас 3,5 миллиона слов в словаре. И теперь, значит, с обретением независимости, казалось бы, вот надежды да, появились. Но Нурсултан Абишевич повел политику такую, что сперва экономика, потом политика, то mm -hmm. есть сделал акцент на том, что давайте зарабатывать ребята. И тут нашли нефть. И понеслось, все <смех> казахи поняли, что можно жить богато, да, можно купить дом, еще дом, джип, там еще что-то. То есть все забыли обо всем, только деньги, деньги, деньги. Ну, соответственно, только недавно, получается, появились программы национальные по историческому возрождению, отличные программы. Благодаря одной из них я оказался в вылезти, кстати, и проехал почти по всей степи и по миру по следам кочевников, но теперь ситуация ухудшилась, люди в принципе насытились, но начали смотреть по сторонам и стали что-то прижимать, что-то нефть упала в цене, это естественно отразилось, то есть экономика уже как бы начала буксовать. Но вот когда нефть начала падать, стали падать и, стал падать уровень доходов, люди стали смотреть по сторонам. И сейчас, на данный момент, можно сказать, что впервые мы начинаем чувствовать то, что чувствуют там наши соседи, допустим, крылые, когда нет зарплаты, нет денег, особенно вот эта пандемия ударила. И Соответственно, начались митинги, протесты. И на данный момент еще и всяческие угрозы мы все время чувствуем. С одной стороны, Китай, который время от времени делает заявление. Ну, я говорил про эти территории, где я живу. Они когда-то принадлежали сначала Джунгари, а потом, когда она была разгромлена, пришли к Китаю. Соответственно, они считают, что это их земля. Соответственно, наши проблемы с северными регионами где вот очаги сепаратизма, да, так называемая вата, которая, я думаю, усиленно стимулируется из Кремля, соответственно, вот эти заявления Путина про подарочки русскому миру, которые обращены в первую очередь к нам вообще-то, да, и заявления там депутатов, что, ну, российских о том, что северные регионы – это, вообще-то, исконно русские земли. И, соответственно, давление э, радикального ислама с юга. И вот эти это, кстати, ребята может... проникли во властные структуры. Да, это страшная беда, потому что зомбирует молодежь, они уже не видят, не слышат ничего, никаких доводов. Только вот халифат, ислам, там Аллах и, и все такое прочее. В то время как мы тянем к нашим тысячелетним корням, и мы понимаем, что казахи никогда не были особо набожными, мы все время обалдеем вот с вашими ребятами, что а, калмык такой же буддист, как и казах, мусульманин, да? на самом деле это цемплянство, которое вот путано в эту такую, как покрывало да, буддизма, покрывала ислам. А вот этот радикальный ислам, он прямо наносит э, ущерб, нравится э, уничтожить одно, другое, третье. И получается, что мы сейчас под давлением с трех сторон. Китай, Россия и исламский юг. Вот такая в целом ситуация. И э, э, как бы можно переходить, наверное, к вопросу, что делать. Э, ты уже начал постепенно говорить, да? В такой ситуации, почему мы вот общаемся, может быть, мы как потомки кочевников Великой Сети сможем увидеть какую-то там перспективу, что-то, может быть, вместе поймем и что-то вместе сделаем. Как ты думаешь, что надо делать? Ну, у меня раньше было такое понятие. А, есть, не знаю, либо где-то я читал, либо где-то видел, либо кто-то мне говорил. Есть понятие а, «новые деньги» а, или «как новые ресурсы» и «старые деньги», и «старые ресурсы». Вот, вот «старые деньги», «старые ресурсы» — это а, обычная работа. А, это, как называется, скажите… Ну вот этот нефть, золото, добыча, это все, вот это старые деньги. Новые деньги, я считаю, что это вот как раз в области технологий, в области блокчейна, в области развлечений. И в этом плане я считаю, что вот, например, на сегодняшний день русский YouTube делают казахские видео, видеооператоры. Весь развлекательный контент. Казахский рэп он уже зарекомендовал То есть те вещи, тот продакшн, который создается сегодня на территории Казахстана, ну, это очень круто же, это экологичный бизнес, высокоактивный, высокодостаточный, да, то есть они создают там, всякие разные сериалы. Я вообще поцеловал на ваши сериалы разные, там, да, Сержан Братан, вот всякие такие вещи, извините, это очень ментально ближе, я просто хочу к чему, э, клоню как раз вот, что делать, если даже посмотреть, да, вот на э, сцену, русскую страну, какое большое количество юмористов э, казахов, Азамат, э, ну, ну, ну, ну, ладно, там, Девочка там прикольная, там очень большое количество таких людей. Я к тому, что это ли не показатель того, что кочевник, он может оптимизироваться в этом, в этом вот пространстве и идти к достижению целей именно в этих вещах. Это не нужно тебе какие-то там заправ. да, не надо... Как раз это не будет идти в разрез с нашим мировоззрением. Мы не будем уничтожать свою собственную природу, мы не будем там гадить на нее, там, да? мы не будем поставлять друг друга за клочок ку земли, там, не будем там что-то вот в этом роде. Я вот поэтому думаю, что выход э, из э, вот таких вот сложных ситуаций, это вот э, чтобы мы в этот, вписались в современное общество, потому что. Мне кажется, тогда мы проиграли, потому что мы не смогли перестроиться, когда был век, там, да, век войн закончился, и пришел век э, дипломатии, и мы не смогли договариваться. Даже когда мы побеждали дипломатически, мы не закрепляли, э, не закрепляли эти договора. Да? То есть вот как-то вот так. И сейчас э, выход, это встроиться в современное общество, не забывая, она шикарна. Вот, наверное, я так думаю. Ну, а то, что ты политическую там деятельность... Это, прям, собираешь... это прям обязательно. Каждому человеку я считаю, что вообще систему образования нужно менять. Ребенку нужно давать основу политики. Это, это же выгодно, когда у тебя большое количество людей глупые. И им не надо ничего объяснять. Вот им объяснил, что вот джунгары враги. И вот на этой идеологии ты собрал большую толпу и пошел нефть выкачивать. А вот эта большая толпа там ходит и бьет там джунгаров, там, да, уничтожает буддистов или еще что-то в этом роде. Ну или там с нами то же самое происходит. Да? То есть я к тому, что вот как-то так, э, ты должен разбираться в политике, должен знать, потому что говорят-то, Политики, гряз, политика грязная делает, вот так говорят люди. Я считаю, что политика грязная, потому что в ней грязные люди. О, так <с> круто сказал. Да, и если, опять же, я, я говорю, политика – это та же, же самая религия. Да? Вот я буддист, он мусульманин, мы с ним э, общий язык не находим, но мы вместе в этом городе, допустим, сосуществуем же, находим какие-то точки соприкосновения, у нас праздники, уроза Байран закончился, а у нас, видите, наоборот, начался. У них пост закончился, а у нас начался. А христианский вообще еще раньше был думаю, заметить на этого также, там чуть-чуть пораньше. Поэтому э, к тому, что сосуществовать надо. И если у тебя политические взгляды немножко иные, и там и у этого человека тоже иные, это не это не повод, чтобы мы с тобой достали там, пистолеты и друг друга убивали. Это повод, чтобы мы с тобой сели и пришли к такому мнению. Вот я думаю, что нужно помогать мальчикам. А ты говоришь, нужно помогать девочкам. А вот мы вместе с тобой сядем и поможем и тем чуть-чуть, и этим чуть-чуть. Отлично. Вот Но не... А вот так мы с тобой ругаемся. Ты, не... ты один сам помогаешь только мальчикам. Девочки кричат, также им никто не помогает, и в итоге только мальчики двигаются. И вообще там да, и ты меня там заткнул и вообще ну вот как-то так. И ничего ничего не получается. Поэтому я считаю, что чем больше будет политически активных людей, потому что Чингисхан захватил всю планету, потому что у него были политически активные люди, которые знали, что нужно Объединиться, перестать воевать вот этими маленькими кучками, а стать одним большим государством и вывести войну за пределы своей границы. Чтобы не было ответ на твоей территории. Вот и все. И то же самое сегодня, то же самое здесь я хочу. Да? Много, чем больше политически активных людей будет, тем больше будет разных мнений, чем больше будет разных мнений, тем больше, тем больше вероятность выйти к, к, к, к ответу, который будет ближе к истине. Ну, наверное, так. А когда э, к власти приходит человек, которому всю жизнь отбивали голову ногой, э, и все откровенно понимают, что это самый тупой из калмытов, понимаете? И что э, его сегодня э, воспринимают во всем мире как представителя калмыков. и то, что вот он вот так вот так вот так себя ведет, ну, для нас, для меня лично, это лично. Ну, не стыдно. Я испытываю испанский стыд, что вот о таком человеке будут говорить, что все калмыки вот такие. Меня стыдно. И вот поэтому, наверное, как-то вот так. Чтобы не было, чтобы было, прав... ну, чтобы вот было правильное представление о нас, что мы хоть и малочисленные, но очень гордый, и свободолюбивый народ, мы не, не можем молчать, там, да, заткнувшись там, язык заткнувшись, там, сидеть, там, потихонечку по получать и молчать, как это все это время происходило. Поэтому я вот, опять же, ничего нельзя решить по вопросам без участия государства по вопросам традиционно внедрения традиционных моментов, да? внедрения э, родного языка, э, внедрения системы образования, небольшой плюс какой-то, без помощи государства невозможно, без э, людей, э, патриотов и знающих там, да, себя в этой э, области, в политике невозможно. Никому там не нужно, чтобы я знал талмыцкий язык. То есть, соответственно, нужно сделать так, чтобы человека туда продвинуть тому, кому будет нужно, чтобы я знал, кто Ну вот я думаю, что так. И когда мне говорят люди, я политичен, я там вне политики, я стараюсь держаться в стороне, я думаю, что этот человек как минимум очень глуп. Вот и все. Все вопросы решаются в политике. Наше дальнейшее будущее решается там. И если мы там мы участвуем, то о чем мы можем здесь говорить? Вот я тему мою Можно я прокомментирую? Ты отличную тему, завел насчет встраивания в мир и привел довольно-таки веские аргументы и примеры. Мы, казахи, мы гордимся тем, что делают наши соотечественники, наши братья, Димаш. А, да, вот, да, да, сколько наших, ну вот сам назвал, есть еще Азамат вот этот, да, Мусагалиев. А, в мире казахи хорошо идут, в мире идут, я знаю, и калмыков, кстати. А, грэмит, в этом году мы оба получили, у нас за лучшую обложку, а у вас там что-то музыку, конечно, за казахи, да, были номинированы да. на гремит, прикольно. Девчонки шахматистки отлично идут. Ну, эту тему давай, может быть, как бы напоследок оставим, просто сейчас хотелось бы немножко тоже о реалиях поговорить. Вот ты говоришь, политика, там нужно, чтобы там, меньше грязных людей было, нужно этим заниматься, согласен, я сам был далек от политики и сам повторял эти слова, которые ты сейчас приводил, да, что это грязно, это не мое, Пока не понял, что я не могу спокойно заниматься культурой, пока политика занимается ею той же. Да. То политика направляет культуру туда, куда хочет она, а не туда, куда культура должна двигаться, как живой организм сама. И получается, что приходится заниматься, но заниматься немножко по-другому. Но к тебе вопрос. Вот смотри, ты говоришь, наши проблемы начались там и назвал да, историческую ссылку. Примерно в это же время, именно в это же время, возникла некоторая матрица, которая, в принципе, и создавала все проблемы вам. Именно в это время, вот ты говоришь, наши проблемы начались, там, это 17 век. Ну, именно тогда образовалась ваша большая проблема, которая потом стала проблемой Башкир. Татар, Сибирских татар, Шорцев, Хакасов, вплоть до Чукчей. Потом это стало нашей проблемой. Теперь вот эта проблема, она как бы как бы вы не показывали ей свою доблесть, свое благородство, верность, эта проблема каждый раз показывала вам свою черную неблагодарность я не отвечала геноцидом, унижением, уничтожением. И теперь Самое важное, что нужно понять, наверное, эта матрица вообще не изменилась. И последний пример: ребят, которые сказали, мы маленький, но гордый народ, он был растоптан этими ковровыми бомбардировками прямо рядом с вами. Да? Треть народа Чеченского просто было уничтожено. То есть в этой ситуации, особенно если иметь в виду, что сейчас. Не только у обозначенной нами проблеме, которая уже опять стан начинает становиться и нашей проблемой, претендуя на наши северные земли. Да? Mm. Сейчас не только вот в этой проблеме, но есть и глобальная проблема. Сейчас весь мир начинает потихоньку скатываться к авторитаризму. И я так думаю, что с такой тенденцией в ближайшее время о демократии вообще как о концепции можно будет забыть. Ну, возможный вариант. Соответственно, если матрица не изменилась, если эта проблема остается прежней. И понятно же, что тот парень, которого били по голове ногами, да, он это просто тень этой проблемы также. Да, он да. даже он не виноват ни в чем, понимаешь? Да, Его да. туда поставили. Его убери, поставят другого также. И как быть, как вырываться из этого, неужели ты не понимаешь, что так же, как вот с дедами или кто? Вот поколение дедов да, твоих было запихано э, в, в, в товарные вагоны и брошено в сугробы на съедение волкам. Э, я недавно прочитал этот, посмотрел видео эту ужасающую историю, как на поедание волкам просто сбросили целую общину калмыков. То есть матрица сделает то же самое. Ты это понимаешь, да? Ну, э, э, смотрите, э, на сегодняшний день, если бы не было видно, что возможны перемены, то есть если бы не было э, Хабаровска, если бы э, не было э, э, Яку, Якутии, да, Сардана, если бы не было таких э, представителей, то есть мы, мы, мы видим, анализируя их работу, то есть того же фургала хабаровских, то есть находясь в этой системе, поддерживаемых друзьями, ну, хорошими, нормальными людьми, он очень неплохо начал развивать регион до такой степени, что ему сказали, а я это нельзя. То есть, соответственно, у, у нас... Сегодня нет желания да, как делать, как чеченцы, делать, как мы раньше всю жизнь все поколения делали, срывать шашки и кричать, все это вот так, вот так и никак иначе. Я говорю, сегодня задача номер один воспитать поколение. Поколение, которое будет самодостаточным, наполненным моральными, культурными и традиционными ценностями моего народа. Это задача номер один. И она, наверное, ну вот, все. И это, наверное, одна из... Это все, все что я и делаю. То есть все, что сегодня я выпускаю и работаю, направлено на то, чтобы поколение, которое идет за нами, вот мы, когда стали говорить о патриотизме, кинулись. А Старших уже нет. Спрашивать не у кого. Ковыряться, там где-то, где-то, где-то все по крупицам собирать, искать, там, да, все это было очень сложно, там, и вот все такое. И вот мы сейчас этим занимаемся, да, небольшая кучка людей. Я считаю, что оставляем это вот в виде видео уроков, в виде вот наших с вами, с тобой лекций, как раз для них. Потому что как ни крути, мы все равно, да, продукты тех, вот, тех, тех времен, тех воспитаний, даже если мы немножко сломились, но оно в нас есть. И если мы сможем воспитать э, поколение без предрассудков, ну, вот как вот говорят же, евреи 40 лет ходили для чего? Чтобы выбить из крови э, дух э, рабства, чтобы два поколения выросло свободными людьми. То есть сегодня мы с вами пока говорим, и делаем совсем немного. Следующее поколение, которое придет за нами, будет делать больше и говорить чаще. И я думаю, что поколение, которое придет за ними, уже не будет говорить вообще, а будет только делать. Ну вот, наверное, как-то так. Ну, это романтичная картина. Я же говорю, общая тенденция глобальная как а, а, а просто эта романтичная картина, она позволяет работать. Понимаешь? А когда как... мы, калмыки, у нас даже нельзя <фух> вот так сделать. Считается, как ты вздыхаешь, ну ты что, ты что недоволен? Ты живешь, дышишь воздухом, кайфуй, ты балдей. У нас даже слово есть, джиргл. Джиргл – это жизнь. А второе его значение – счастье. Что означает, жизнь есть счастье. То есть, соответственно, если я буду допускать, я вот раньше, если я буду допускать все те вещи, которые, о которых ты сегодня говоришь, о этих глобальных проблемах, о тех вещах, которые вот сегодня творятся, если, если буду их допускать, я утеряю самое главное. Я забуду передавать позитив детям. Тот настроен, ради которого я вообще двигаюсь. А если я буду вот это все принимать, говно, ну да, вот это вот злость. И я детям буду злость так передавать. Я не смогу, да, я через себя пропускаю, я буду только передавать вот это вот «там то случилось», «там это случилось», «это здесь поругались», «там то поругались». Ну, поэтому я, может быть, сознательно, я держу себя в, в информационном поле, но сознательно я люблю вот эти вещи для того, чтобы поставить себе максимальную цель и идти к ней всю жизнь. Всю жизнь, которая есть счастье. Вот, а если... Ты не ставишь этих максимальных задач, если начинаешь себе допускать, блин, ну здесь же это невозможно, этого же поменяют, там, и все такое. Этого поменяет, но мы его сможем поджать его с этой стороны плечами, потому что этот пришел с другой стороны. А другого, я же говорю, мы сейчас сегодня говорим о том, чтобы кого бы ни поставили, чтобы общество могло взять его со всех сторон, и он никуда не пошел, чтобы сверху ему никто, чтобы, чтобы ничего не говорил, Здесь его сбоку держат. И вот к этому мы идем. То есть неважно, какая будет голова, чтобы все понимали, как едины двигались, как единый организм и двигались в будущем. Я думаю, что вот так правильно, потому что без такого запала, но ну, я думаю, не получится вообще даже движение какое-либо. Ты через полгода руки опустишь, потому что здесь тебе не платят деньги. Uh, ты не построишь себе там uh, дворцы, ты там не купишь себе миллион машин, ты не заведешь себе табу лошадей. Ничего в этом, ты выбрал этот путь, ничего такого не будет. Ты просто делаешь, потому что ты хочешь это делать. Ну я, по крайней мере, для себя это решил. И если я буду я же говорю, еще и мыслями себя угнетать, то я просто сгорю буквально там, через полгода и все ну я очень рад что у тебя такой позитивный заряд и прямо я даже подзарядился за 3000 километров находясь от себя и ты мне напоминаешь брата моего у меня есть младший брат, он оппозиционер убежденный, он пишет постоянно про Назарбаев ну, про того, я же говорил, что... мы не оппозиционер это у нас позиция а к сожалению те кто власти, вот они в оппозиции Отлично. сказано, да. Ну вот он занимается вот этими политическими вопросами, а я занимался всегда культурными. И мы друг друга постоянно, мы спорим друг с другом. Я ему говорю, ты ничего не докажешь. Он мне говорит, да, вы ничего не сделаете без политики и так далее. То есть мы там 20 лет с ним спорим. А в тебе, я смотрю, мы оба, короче, присутствуем, и культурным, и политическим занимаешься. Ну, все-таки перейдем, вернемся, точнее, к сформулированному твоему магистральному направлению. Мне кажется, оно абсолютно актуальное. Mm -hmm. И, как показывают столько примеров, ну, и в материальном плане благодарное, да? И для творческих амбиций, если ты себя там считаешь каким-то творческим, да. И, соответственно, вот казахи говорят, атом фаса дала на урте». Если ты не прославился, то подожди степь. Ну, то есть хотя бы так, да. То есть «Атмш» у вас, наверное, тоже важно, когда ты прославился, свой народ прославил, да. И то есть если ты хочешь заработать, стать знаменитым, то вот, пожалуйста, Козури, ты направление обозначил, это творческая реализация, используя современные методы и ресурсы, просто-напросто надо проявлять себя. И я почему вот так горячо поддерживаю, потому что еще в 2008-2009 году я разработал концепцию, она называется неаномады ну у меня и группа, Неаномады, да, ВКонтакте, и вообще все, что мне не попадается, я называю не аномат, не есть фонд не аномат, ты неаномат, и так далее. То есть новые качельники И мы это обсуждали с Геной Корнеевым, ваш ученый, и он четко подчеркнул, что эта концепция именно есть конструктивная. Не то, что он меня хотел похвалить, но он именно обозначил, что это перспективное направление. Почему? Потому что если мы будем вот, там, одеваться по-современному, вести себя по-современному, говорить на там, популярных сейчас языках, то есть мы превратимся, получается, в никому не интересных таких же среднестатистических человечешков. А но когда ты оказываешься в каком-то обществе, где вот не видели калмыка, да, и тебя mm -hmm. спрашивают, хуаю, чайнист, типа, да, ты говоришь, ну, Калмык, mm -hmm. Вот и калмык. И ты начинаешь им рассказывать. Там, да. То есть он, Гена интересным мысль высказал, что важнее не внешняя форма, вот мы можем по современному одеваться, а внутреннее содержание, во-первых. Mm -hmm. И во-вторых... Именно это и интересно сейчас миру, понимаешь, то есть они видели уже китайцев, они видели там аборигенов, видели то-то-то, они видели все, кроме э, кочевников Великой Степи, да? здесь у них до сих пор либо зияет такое пятно, белое пятно, либо полно всяких штампов, э, предрассудков, э, шаблонов, которые абсолютно отыграли уже, не имеют никакого смысла, ну, пустые. пустые. И сколько я не общался с различного рода художниками, музыкантами, даже режиссерами, да, казалось бы, современная профессия, это не там не этническое что-то. Но вот все в один голос говорят, есть потребность для мирового зрителя и слушателя в аутентичной, колоритной, уникальной культуре. Вот все три слова под нас подходят. <свист> <свист> мы колоритные, мы уникальные, мы аутентичные. Ты почему вот этого не делать, да? Почему этим не заниматься? Почему вот сразу решишь несколько проблем? Ты заработаешь на этом, ты прославишь себя, ты прославишь свой народ в мире, так? А там еще какая завязка интересная есть? Вот Димаш вышел, спел, да, там Домброй, с кубизом, с национальными инструментами, он всегда подчеркивает это, вот, в красивом чапане выйдет, по-казахски говорит, да, с переводчиком, ну, специально, думаю, что он не знает английского. И теперь, значит, я разговариваю с директором туристической базы, у нас здесь есть, называет, она там юрт и все дела, да, полно у нее туристов, в общем, все, прекрасно зарабатывает. И я говорю, ну, как, Димаш, вам? Она говорит, представляешь, он, это мой, говорит, агент, в смысле ваш агент. Ну вот он говорит, поехал в Китай выступил в концерт, ко мне поток туристов, говорит, с Китая. <свят> он поехал в Россию выступил, ко мне поток туристов, в Англии поток туристов. То есть где Димаш поедет, оттуда и туристы едут, понимаете? А турист кормит 9 человек, водителя, повара, там, э, еще, гида, да и так далее. То есть э, люди зарабатывают не только Димаш зарабатывает, но казахи зарабатывают через благодаря ему. Сколько сейчас запросов? Дамбра, чепанда да? И уже хотят этот чепан там купить, домбру заказать, понимаешь? То есть я полностью вот поддерживаю а, твою вот эту вот а, идею, что нужно творчески в информационном цифровом пространстве реализовываться. Просто видишь, я подчеркиваю, что прекрасно будет, если вы вот именно. Культуру свою будете. Нет, да. я, я вот как раз таки говорю, основывается только на своем. На культуре. Да, я свое нужно. Потому что показывать, как я хорошо говорю на русском языке, ну кому это интересно, так же? Узкоглазый, черный, русскоговорящий. Ну это может быть недельку интересно, буду а если я буду говорить о себе, о том, насколько богатая культура моего народа, не только там, начну рассказывать о танцевальном культуре, о песенной культуре, о эпосной, да, у нас, наш народ подарил миру четыре эпоса, ну, в общем, поэтому я говорю, нужно только основывать, на своем, на, на, на, на, а без прошлого как, поэтому только основываясь на своем, на своем наследии, то, что у нас есть, и только так можно нам взлететь. Если получишь просто уникальный опыт и удовольствие от знакомства с собственной культуры. Сегодня у нас, ну, по крайней мере, я вообще иногда бывает просто в стазе, когда узнаю такие вещи сакральные, которые вот в быту применяются. Раньше, например, я об этом не знал. Вот так вот. Я когда, когда я столкнулся, например, с нашими свадебными традициями, я вообще был ужасен. Когда я там узнал, как воспитывали девочку, как одевались, то есть человек сдалека мог определить, сколько у него детей, жена, сколько там, если у него на выдании кто-то, там кто-то, сколько у него там табуну, просто по одежде, по девушке можно было понять, за сватами, не за сватами, сколько у него там этого, а специальный орнамент, у нас по шапке можно было определить, с какого рода вышла к тебе жена замуж, то есть она половина шла там одна, половина другая. То есть это настолько все это было вшито в традиции, что практически не нужно было говорить. Все было, ну, такая как, как она называется, культура, поведение, вот такая эти, эти, эти, эти, этика, наверное, на очень высоком уровне. Я когда в первый раз узнал, что, например, у нас э, при входе э, в помещение, да, э, или где-то еще, кто здоровается? Старший или младший? Первый? Младший должен. Вот, вот, у вас как? Младший должен поздороваться, да, со старшим? Да. Вот, а у Калмыков старший первый должен поздороваться. Э, или там мужчина. Потому что считалось так. А, младший из-за такого, что он сильно уважает старшего, он не имеет права подойти к нему и беспокоить его своими разговорами. Если mm -hmm. старший обратил на тебя внимание, он сказал тебе «Здравствуй», он тем самым разрешает тебе с ним заговорить, общаться, там, он дает тебе время, то есть ты его не отвлекаешь. Вот в этом заключалась разница в я когда узнал, думаю, но здесь очень такая интересная мудрость. Я полностью согласен, просто единственное, говорю, какое-то э, дополнение к этому. Э, в моей концепции, например, вот этой неаномадской, mm -hmm. э, поставлена именно идея того, что мы вместе это сделаем. То есть так же, как э, Чингисхан, Атила, все прочие наши герои объединяли э, племена и, как ты говоришь, война на чужой территории. Вот примерно то же самое надо сделать в информационном пространстве. Объединить идеи, культурные какие-то основы, музыку, там, танцы и так далее. Это все объединить и вот такой поход, информационный поход сделать на мировой уровень. Штурмовать. Сейчас вот Голливуд гаснет потихоньку, но Netflix, Netflix поднимается. Это в принципе доступно. Там уже есть наши ребята. Просто сколько историй, вот историй да. и, и, я имею в виду, сколько сюжетов. Вот именно. Там, я не знаю, почему-то фильмов -то не снимают, они думают, что Запад у них все кончил. А Греции все сняли, все кончилось, что ли, да? Там пару фильмов, и все. Вот она история. Там, возьмите небольшой промежуток времени, когда, там, вот, сколько хочешь фильмов можно снять. Столько драмы, столько трагедии, столько героизма. Ну, я думаю, да, это очень классно. Правильно. Надо кино вот – это что? Кино – это же не просто там какой-то рассказ, сюжет, это реклама твоей культуры. Как только кино поднимается на мировой уровень, сразу весь мир начинает покупать, например, искать эти продукты увиденные, эти музыкальные инструменты, хотят побывать на этой… Ты знаешь, даже вот этот Бурат есть, от которого все казахи морщатся, обоснованно. Но первый Бурат, когда вышел, на 30% поднялся туризм На самом деле я, например, всегда отношусь так. Даже плохой пиар, это есть пиар. Вот меня, например, из-за моей деятельности полоскают, как хотят. Я не реагирую. Я говорю, зато те люди, которые никогда обо мне не знали, они в итоге придут. И уже сделают выбор, вывод, там, да, такой я человек или не такой. Да, Наша цель, я считаю, такая должна быть. Вот ты едешь куда-то в другую страну, да, а ты обязан ездить. Ты, блин, потом кочевников не сиди дома, да. Ты едешь в любой город мира, и ты можешь здесь найти ресторан степной кухни. Даже несколько. Mm -hmm. Ты можешь здесь записаться на курсы дамбры, ты можешь разучивать там танцы, ты можешь э, там учиться, я не знаю, кузнечному искусству, боевым искусством степным, да, то есть так же, как сейчас модно, популярно, известно, та же итальянская кухня, да, также mm -hmm. та, те же японские боевые искусства, та же там, не знаю, э, что еще, то есть э, все народы уже прорекламировали себя, и всем известно, все их попробовали уже. Пора нам это сделать то же самое. И сделать вот этот информационный, культурно-информационный поход, экспансия, которая должна, вот в умы мы должны залезть людям, показать самый сок нашей культуры, наших э, древней нашей истории. Мировоззрение нашего, потому что, ребята, вообще-то мир официально признает, что он в тупике. Это признают и политики, и философы. Никто не знает, куда дальше идти. Мы знаем. Мы всегда знали, это мировоззрение Тенгрии, это вечность. Поэтому мы должны сейчас заявить о себе. Самое время пришло. Мы на этом заработаем. Мы на этом поднимем и свое имя, сделаем популярным. И имя наших народов, нашего а, единого кочевого народа народобойлочный. А и возможно он... и оздоровим весь мир. И однозначно весь мир. Ну, давай на этой мажорной ноте, наверное, закончим, да? Может быть, пару слов последних у тебя есть, что сказать? Не последних? Ну, а я, такое бы, пожелание, пожелание, ну, жителям, жителям, братьям, ах, ныр, Ну, я думаю, что ближе Говорят калмыки монголы, говорят калмыки тюрки, а я скажу, что калмыки айрат. мы и не тюрки, и не монголы, мы где-то посередине, вот и, и того есть нас, и этого есть нас, вот мы вот такие, так что давайте жить дружно. Я тебя, наверное, разочарую, покушусь на твою вот уникальность, которую ты сейчас заявил, что вот айраты вы такие. Я тебе скажу, все тюрко-монголы, все такие. У каждого тюрк тюркского народа есть монгольские элементы. У каждого <с монгольского <с народа есть тюркские элементы. Поэтому мы действительно единый народ, народ волочных стен, как Чингисхан говорил. Хватит да эти срачи, это недостойно. Чингисхан вот за его имя сейчас дерутся. но Таких, как вы, ребята, которые пытаются быть причастными к его имени, он варил заживо в котлах. А если вы хотите какое-то отношение к нему иметь, следуйте его заветам. Единство кочевников в Великой степи. Только вместе мы выживем, только вместе мы поднимем нашу степь и завоеваем этот мир. Во всех направлениях. направлениях. Спасибо. Прохмет. Угу. Все, всего доброго.